Приветствуем вас, дорогие гости Николаевки! Во время летнего отдыха в Крыму, в поселке Николаевка, всегда есть чем заняться. Можно купаться, загорать, гулять, посещать аттракционы, заглянуть в аквариум с черноморскими рыбками в Николаевке, можно кататься на всевозможных видах водного транспорта, да и вообще, можно просто валяться на кровати или в море и ничегошеньки не делать но иногда хочется заняться чем-то полезным и интересным. Вот тут-то на горизонте и появляемся мы, со своими мастер-классами на различные темы для детей. Мы – это уютный дворик «Теплые деньги. На территории нашего дворика для тех, кто по каким-то причинам не отдыхает именно у нас, Летом проводятся платные мастер-классы для детей и не только. Темы мастер-классов разные. Это и декупаж, и рисунки на камнях, и создание сувениров из ракушек, кулинарные мастер-классы, а также серии из нескольких мастер-классов по одной теме и многое-многое другое. Дети с удовольствием обучаются новому, особенно когда находятся в раскрепощенной среде, располагающей к общению и не обязывающей сидеть в скучном классе. Занятия проводятся на воздухе в прекрасном зеленом дворике, увитом виноградом, плющом и жимолостью. Платные мастер-классы проводятся для детей старше 7 лет. Дети младшего возраста приглашаются с родителями. Более подробную информацию вы сможете получить по телефону плюс 7 978 062 01 83. Запишите этот номер в свою записную книжку. Мы вам еще пригодимся! Также всю информацию о мастер-классах вы сможете найти, набрав в поисковике «Отдых в Крыму. Николаевка. Теплые деньки» на нашем сайте теплыйденьки.юкос.ру Далее предлагаем посмотреть информацию о нашем дворике и бесплатных мастер-классах для тех, кто будет отдыхать у нас. Уважаемые будущие гости Крыма! Если вы уже решили, что хотите провести свой отпуск именно в Николаевке, в Крыму,